Здравствуйте, Андрей Андрей. Скажите, что означает ношение часов на правой и на левой руке? Обычно, когда человек занимается магией и, допустим, рисует определенный символ, какой-нибудь символ, сейчас я нарисую. О, вот такой символ, вот такой символ, это символ мгновенных денег. То есть, если нарисовать его и носить на правом запястье под часами, то деньги будут переть. А на левой не будет работать, потому что левая или под левой, если носить здесь, то тогда это притяжение любви, отношений, помирить и так далее. Если на правой, это денег, отбивание зла какого-нибудь и так далее. Поэтому люди, которых деньги уже есть, обычно боятся на себя влияния энергетического, то носят обереги под часами правой руки. Я знаю, что Путин носил постоянно обереги, носил их всегда под правой рукой, потому что человек, который которого мы видим как президента вместе с этими всеми людьми, которые рядом с ним находятся, находятся, являются ворами, бандитами, воровавшими огромную страну и делающие все для того, чтобы на сегодняшний день к людям, которые называют себя русскими, начали плохо относиться во всем мире. И ужасно. При этом они очень боятся, особенно. При этом Володин является еще и гомосексуалистом, знаете. И при этом еще и трубят все время о том, что это плохо. Гей Европа. Как же гей вроде Европа, если гомосексуалисты во власти. Педофилы, гомосексуалисты. Миллиард долларов каждый день зарабатывала страна. Посчитайте за 30 лет, сколько это денег. Где дороги? Где у людей пенсии? И при этом люди говорят, он самый лучший, у нас самое лучшее. О чем вы вообще? Это ужасно. Самая богатая страна, ее просто в трубочку свернули и всунули в попу к негру.